В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие 8 международной летней школы по правам человека «Права человека для новых поколений» в рамках межуниверситетской магистрской программы «Международная защита прав человека». Все подробности в сюжете. В торжественной церемонии открытия принимали участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ответственный за реализацию магистрской программы по правам человека в России Рашид Алуаш. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль Нашев. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен по республике Татарстан Саря Сабурская и другие приглашенные лица. Я очень рада, что восьмая летняя школа посвященная правам человека, открылась и именно на территории Казанского федерального университета, имеющая не только всероссийскую, но и мировую известность. Университет, который создавал школу прав человека, начиная с XIX века. Университет, который имеет, в отличие от очень многих других вузов, научно-образовательный центр по правам человека международному праву. Первая летняя школа по правам человека прошла в 2011 году в Российском университете дружбы народов. В ней приняли участие всего на тот момент 46 слушателей из восьми стран мира. Постепенно расширялась география проведения школы, которую принимали университеты Екатеринбурга в Воронеже Перми. В 2015 году на базе юридического факультета Казанского университета прошла третья летняя школа по правам человека. для участия в в ней на сайте консорциума зарегистрировалось более 200 студентов, представляющих вузы из различных регионов Российской Федерации. В целом мы очень рады, что вот уже второй раз на площадке нашего университета проводится эта летняя школа. Вот, Третняя летняя школа и сегодня восьмая. Наши проекты они будут масштабироваться не только на уровень высших учебных заведений, независимо от факультетов, предметных областей, но и на уровень школы. Ректор Казанского университета отметил, что летняя школа – это прекрасная возможность для обмена полезной информацией относительно актуальных проблем международного права, возможность поделиться знаниями и существующими практиками. Восьмая-летняя школа по правам человека станет местом проведения пленарных лекций, семинаров, презентаций, круглых столов, фестиваля фильмов о правах человека-сталкер и конкурса моделей Европейского суда по правам человека на английском языке. Елизавета Никитина, Виолетта Басса. Леонардо Литьяров, Универньюз